Так, показываем вкуснятину, которая делается за 20 минут, затраты минимум, берется бекон любой, по диагонали вот так ложится, лук, сгибаем его пополам, чуть-чуть вот здесь фиксируем, ложим и начинаем медленно заворачивать. Ничего сложного, заворачивается очень, даже очень. Вот такую интересную колбаску. Вложим сюда. Дальше опять бекон. Вложим лучок маленький, но ничего. Опять заворачиваем, вертим, вертим. Крутим, вертим. Получится вот такая колбасочка. Друзья. Оп, к друзьям. Опять бекончик. Две штучки у нас остались. Ну, собственно, принцип уже понятен. Ложится бекон, сгибается лучок. Предварительно помыть его лучше, конечно, если не со своего парничка огорода. Начинаем вертеть. Вот какие красавицы. Так, ну и последнее, крайнюю верней. Опять лучок. бекончик. Вот. На изготовление все про все. Ну, вот при вас, мы сколько их штук? Четыре свертели, да? Штук пять у нас там было, да? Все. Значит, вот такие вот икончики. Дальше берем можно не делать этого, а можно делать чуть-чуть паприки. Так. И все это хозяйство ставим в духовой шкаф. Значит, всего на минут, наверное, 10 при 200 градусах, Значит, а потом каждые пять минут мы их перевернем, ну покажем, пока все, убираем. Так, проверяем, ну, у вас подрумянилась эта сторона, блюдо, кстати, испанское, называется сиплана. ну или как-то, наподобие там, как испанский Всё, сейчас переворачиваем еще опять. Угу, все готово. Вот они какие красивые. Сейчас берем Вот так вот их по несколько штучек. И вот сюда вот Подают их горячими. Но единственное, к ним надо подавать нож, потому что из-за того, что лук волокнистый, их надо резать кусочками есть. А так блюдо супер. А. Немножко волокнистость такая определенная. Поэтому Все, теперь берем их. Ну, вот такая. Зачет.